В сегодняшнем выпуске Come Together перед Днем Влюбленных мы узнаем одну из самых необычных, жутких и потрясающих историй любви, которые случались в мире. И попытаемся понять, почему ни один знакомый нам автор так и не смог пока полноценно воплотить красоту этой истории. Сегодня мы путешествуем в средневековую Португалию. Поехали! Любовь после грома поразительная и реальная история Инес де Кастро. Специальный выпуск к 14 февраля Если кто-то спросит вас о величайшей истории любви, вам наверняка в голову придут имена Ромео и Джульетты. Но если вы зададите такой вопрос португальцу, он назовет вам совсем другие имена: Инес де Кастро и Педру Первый. Он скажет вам, потягивая свой портвейн и жмурясь на беспощадном солнце, что трагедия Шекспира – всего лишь выдумка, а в жизни происходят истории куда интереснее. И что Шекспир вообще мало смыслил в настоящей любви, ведь романы и Джульетта любили всего лишь до гроба, а любовь и Нэш, и Педру пережила саму смерть. Так почему же об этом неизвестно широко в мире? Спросите вы, потому что не нашлось еще рассказчика, достойного донести миру эту историю, ответит португалец. Даже Гюго, кажется, не смог. Но рассказывать об Энэше Педру точно стоит. Не хочу портить вам впечатление от истории и прерываться на всяческие формальности, так что давайте для новых слушателей сейчас очень быстро познакомимся.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 там также можно найти дополнительные материалы по каждому выпуску подкаста. Все ссылки в описании. И да, моя цель в этом подкасте очень проста. Напомнить вам, что думать — это сексуально. А хорошие книги — это сильнейший афродизиак. Фух, ну все, давайте прыгать в историю. Король сказал, что выбрал ему жену. Обычное дело для португальского инфанта — жениться на той, на кого показал отец. Педро знал, что такова его участь — следовать завету отца ради будущего своей страны. Он и не думал спорить, тем более сердце его было свободно, а юному сердцу, незнакомому с серьезным чувством, дано ли волноваться о невозможности выбора. Король Афонсу IV выбрал за него — Знатная Констанца с приданным в 300 тысяч дублонов. И брак с ней укрепил бы отношения Португалии с Кастилией, Может быть, даже позволил бы предъявить претензию на Кастильский престол. Всего лишь очередная шахматная партия в португальской истории. Когда день знакомства настал, Педру лично встречал будущую жену в Лиссабоне. Пышная делегация впереди которой две девушки на серых в яблоках арабских скакунах. Инфант еще не видел лица своей будущей жены, но при одном взгляде на девушек понял, какая из них та самая. Тяжелые длинные волосы, лицо, словно написанное художником, глаза полные света. Все было очевидно. Он, Петру, самый везучий из всех людей, потому что его будущая жена Констанса, оказалась любовью всей его жизни. Вот только почему Констанции представилась другая. Да, на втором коне, которую Педру и не приметил даже. И почему укравшая его сердце дама представляется совершенно незнакомым именем. Инес де Кастро. Инес де Кастро. Повторяет Педро на португальские манеры, понимает что судьба над ним все-таки посмеялась. Так началась их история. Португалия в XIV веке — это то еще местечко. Представьте себе игру престолов, только замените грим и краску на реальную кровь. Войны с маврами сменялись выяснением отношений с Кастилией, переходили в гражданские волнения и битвы за престол между братьями, религиозные стычки и вспышки чумы. Что ни год — то приключение, и у португальских королей было немного вариантов позаботиться о себе и своем народе. Конечно же, договорные браки были одним из самых частых методов. Король Афонсу IV, его звали Храбром, знатно покрутился в мясорубке истории. Он с малых лет боролся за престол со своим братом, а потом выдал свою дочь Марию за Кастильского короля Альфонса Справедливого. Вот только случилась нестыковочка. Чтобы устроить этот брак, Кастильскому Альфонсо пришлось развестись с уже имеющейся женой, которой и была та самая Констанса Мануэль. Мы видели ее только что при Лиссабонском дворе. И что сделали с Констанцией? Просто отправили в тюрьму в замке Тора на несколько лет. Но вот тут и началась битва «Бать». Отцу Констанции положение дел, естественно, не понравилось, и он пошел войной на Альфонса, который Кастильский. Чтобы остановить кровопролитие, португальскому королю и отцу Констанции пришлось договариваться, мол, ладно, девушку выпускаем, а в качестве компенсации за моральный, так сказать, ущерб пойдет она замуж за моего сына Педру, инфанта португальского. Дил? Дил. На том и порешили. В Кастиле, однако, такому уговору рада не была. Новое положение дел грозило очень серьезной битвой за Кастильский трон. Так Констанция еще в очень юном возрасте превратилась в игральную карту между государствами. И это было только начало ее не очень-то веселой женской судьбы. Но теперь вы понимаете, как важен был этот брак между Констанцией и Педру, и дальнейшие события станут чуть яснее. Но вернемся к возлюбленным. Любовь, вспыхнувшая с первого взгляда, становилась только крепче. Но Педро не мог не исполнить свой долг пред страной, и в назначенный день он женился на Констансе, хотя сердце его уже хранилось в покоях Энеш де -Каштро. Сама Энеш, как гласит легенда, пыталась бороться с чувством к Педру. Она даже отправилась в монастырь Святой Клары, где проводила время за молитвой и постом среди ирисов и роз. Место было выбрано не случайно. Там, в монастыре, была похоронена святая Елизавета, чье светлое сердце считалось настолько чистым и честным, что давало ей силу творить чудеса. Легенда гласит, что столетия назад она вышла из дворца с корзиной хлеба для бедняков, Сказав своему жестокому мужу, что несет розы, и когда он, не поверив, сорвал покрывало с корзины, то действительно увидел свежие цветы. Так небеса сокрыли чудом правду, признавая, что ложь Елизавета была во спасение. Инеш, как и многие другие молодые девушки, надеялась, что пребывание в монастыре дарует ей мудрость соврать о своих чувствах и тем сохранить брак Педру, но этого не случилось. Педро забрал ее из монастыря, и она не смогла отказать ему. Когда Энеш и Педро вернулись к двору, выяснилось, что Констанция беременна. Она не была слепой, эта несчастная костельянка, и понимала, что муж к ней холоден, и взгляд его устремлен на другую. У нее не было сил соперничать с красотой и добротой Энеш. И тогда она придумала способ разлучить их раз и навсегда, используя не ненависть, а милость. Она оказала Инэш де Кастро огромную честь, предложив ей стать крестной матерью своего будущего ребенка. Крестная мать будущего наследника Португалии. Но от таких предложений, конечно же, не отказываются. Отказ равносилен оскорблению это все равно, что пригласить в семью. Энеш стала бы не только родственницей ребенку, но и фактически членом всей королевской семьи. Вот только связь между крестной матерью и отцом крестника превратилась бы из просто скрываемой и порицаемой в богохульную. Такого никто при дворе не смог бы простить. И Нэж Кастро, осознавая, какой шторм выпадет на ее долю, отклонила предложение Констанции. С этого момента весь двор воспринимал ее не как знатную даму, а как фаворитку, инфанта. А ребенок, чьей крестной матерью она могла стать, прожил всего одну неделю, что тоже пустило немало слухов при дворе. Спустя несколько лет при родах второго сына умерла и сама Констанция, И, казалось бы, теперь ничего не могло помешать возлюбленным. Наконец Педру объявил отцу, что хочет жениться на Инеш. Но в ответ услышал только одно слово — никогда. И в первый раз Педро встал против своего отца. Он забрал Энеш и удалился с ней в Каимбру, в мраморный дом по тени фиников, который назвали Кинта де Амур — Домом Любви. Почему португальский король был так против счастья своего сына Сенэш? Ведь, если подумать, парень ты долг отдал, на ком надо женился, наследника сделал, почему бы не дать ему просто пожить спокойно? Но мы же помним, что в средневековых хитросплетениях семей ничего не бывает просто так. Либо кровная месть, либо кровная связь. Всегда есть какой-то нюанс. Тут дело вот в чем. Инесс де Кастро принадлежала к очень могущественной галисийской дворянской семье и происходила по внебрачной линии от короля Санчи IV Кастильского. Она также была в какой-то степени связана родством с семейством Альбукерке, а глава этого семейства был смертельным врагом португальского короля Афонсу. Кроме того, в 1350 году в Кастилии разразился мятеж, который возглавлял кто бы мог подумать? Сводный брат Инеш. Пользуясь своим влиянием на сестру, он добился встречи с Педру и практически уговорил его вступить в гражданскую войну в Кастиле. Конечно же, королю это очень не понравилось. К тому же, за время счастливой жизни в Каимбру, Инеш родила Педру аж четырех детей, трое из которых были мальчиками, и двое из них выжили. И это против всего одного живого законрожденного сына от Констансы, так что вопрос о наследовании престола мог стать очень остро. Словом, происхождение Нес де Кастро и весь сон моих родственников были максимально неудачным стечением обстоятельств для того, чтобы эта реальная сказка могла закончиться хэппи-эндом. Неизвестно, действительно ли Инеш капала гражданскому мужу на мозг и уговаривала сыграть на стороне брата, но советники португальского короля выводы на ее счет сделали весьма однозначные. Во-первых, изменница. Во-вторых, блудница. А в-третьих, ведьма. А как иначе объяснить, что инфант потерял голову на столько лет? А с такими барышнями в средневековой Португалии был разговор короткий. Португальский король не хотел зла своему сыну. Он не хотел сделать его несчастным, но советники хорошо узнали свою работу. Пока Педру и Неш жили свое счастливые десятилетия в Каимбре, наслаждаясь друг другом и пользуясь уважением у местных, в Лиссабоне двор каждый день убеждал Афонсу, что так больше продолжаться не может. Португалия в опасности, милорд. Это, верма принесет нам беду. И Афонсу сдался. В январе 1355 года Педро отправился на охоту, а король — его отец. В компании нескольких советников лично явился к энэш каштру чтобы огласить ей приговор. Говорят, он колебался. Говорят, красота Энэша и ее искренняя речь, ладушки детей в ее руках. Все это пошатнуло уверенность Афонсу и он отказался от идеи убивать Костеренку. Но советники не отступили и привели приговор в исполнение. Кто-то говорит, что Инэш закололи кинжалами, кто-то утверждает, что ей отрубили голову, кто-то уверен, что это произошло во дворце Сан-Клара, кто-то, что в доме любви, который с тех пор превратился в кинтедас лагримас, дом слез. Но одно неизменно. Когда на следующий день Педро вернулся с охоты, он нашел возлюбленную погибшей от рук его отца. И с этого дня больше не было Педру Доброго. Его сменил Педро Справедливый. Но история на этом не закончилась. Момент вероломного убийства и Нэш не раз пытались выплатить художники, в том числе и наши. В Русском музее в Питере вы могли видеть картину Карла Брюлова Смерть Инес де Кастро. Выложу ее и другие изображения Инес в телеграм-канал, чтобы вам не пришлось долго искать их в сети. Ссылка будет в описании. К сожалению, Брюлов описал не совсем историческую сцену смерти Инэш, а скорее легенду о ней. Из исторических источников все-таки следует, что Инеш отрубили голову и сделано это было не в присутствии короля. Но, как и в любой сильной истории, здесь встречается огромное множество мнений, однако кое-что ясно точно. После смерти возлюбленной Педру пошел на отца войной, и на долгое время Португалия действительно захлебнулась в крови. В конце концов им все-таки удалось примириться отцу с сыном, и Педру в 1357 году взошел на престол. И здесь начинается самая чудовищная и самая сомнительная часть истории, тем не менее получившая в искусстве больше всего воплощений. Когда Педро оказался на троне, и гражданская война в Португалии наконец улеглась, многие думали, что новый король наконец забыл свою бедную возлюбленную. Но Педро не забыл, Педро помнил. И скоро пришлось вспомнить всем. Сначала он захотел отомстить. Неизвестно, как ему удалось договориться с королем Кастиле и что он пообещал взамен, но Костилец выдал Педру сбежавших убийцы нэш кастро Зря молили они о прощении. Педру лично вырвал сердца каждому из них и бросил на городской площади. Когда при дворе утих ужас перед содеянным королем, знать вновь зашепталась. Может быть, теперь, после мести, Педро забудет о своей возлюбленной? Негоже королеву быть без жены, пора брать новую королеву. И Педро, усмехнувшись, пообещал им королеву и огласил день коронации. Когда назначенную дату собрались во дворце самые знатные из знатнейших, они увидели, что рядом с Педро на троне сидит женщина, спрятанная под роскошным покрывалом. Платье ее было тончайшей работой, на голове ее была корона, а лицо закрывало фата. «Вы просили, чтобы я взял себе королеву», — сказал им Педро. «Так вот она, ваша королева». Та же, что и была всегда, потому что давным-давно я женился на своей Инеш. И пришло время вам принести ей клятву верности. Раз не смогли вы сделать этого при ее жизни, так будете клясться перед ее смертью. И он откинул покрывало, и все увидели, что на троне сидел скелет Инеш де Кастро. Темные глазницы его смотрели на дворян, белые кости прятались в кружевах и заставил Педру каждого из присутствующих целовать край кружевного платья и клясться в верности мертвой королеве. А после того, как коронация свершилась, тело энэш каштру с почестями похоронили в мраморной гробнице в монастыре Алкабаса. Но а после своей смерти Педру лег в гробницу напротив нее, чтобы в день страшного суда, когда они встанут из своих могил, Первым, что увидят Педро и Нэш, были лица друг друга. А на камне их гробниц и сегодня высечена фраза «Ате о финдо мундо», что значит «до конца света». Фух, все-таки поразительная история, да? Даже драматичнее, чем в Монтеке и да еще и на исторических событиях. Сразу оговорюсь, нет исторических свидетельств, которые достоверно подтвердили бы посмертную коронацию Энеш. Все, что было до этого, подтверждено. Сама коронация и момент с поцелуями платья не подтверждено. Да, Педро действительно утверждал, что он женился на энеш де и она является королевой. Да, эта история описана во многих литературных произведениях, в том числе и в хрестоматийных для Португалии, Лусиадах, португальского поэта Луиша де Камуэнсе, в работе Андреа де Монтерлана и даже в пьесе Виктора Гюго. И любой португалец перескажет вам эту историю в одних и тех же подробностях, скажет, где искать могилы и наши Педру, и они действительно там есть, и напишет адрес дома в Коимбре, где жили герои истории. Все до момента с коронацией трупа удалось отследить по историческим источникам. Но самый жуткий момент все же может оказаться легендой. Хотя, если это легенда, не очень понятно, как простая фаворитка оказалась похоронена напротив королевской гробницы, хотя убили ее за много лет, до этого совершенно в другом месте. И тем не менее, легенда это или нет, но история Нэши Педро стала особенной для Португалии. И следы ее можно найти по всему миру. Десятки пьес и сотни стихов. Особенно любят эту историю, конечно же, португальские поэты и итальянские авторы. Фильмы, романы и пьесы, конечно. Совсем недавно в Москве ставили сад по истории Эннэш де Кастро. Непонятная для меня история вышла вот с чем. С пьесой Виктора Гюго. Известно, что он закончил Эннэш де Кастро в 1820 году. Это одна из самых ранних его работ и самая первая пьеса. Я нашла одно издание на французском и несколько статей на английском, которые коротко описывают происходящее в пьесе, и, судя по всему, Гюго очень сильно отошел от исторического сюжета, и в его работе фигурируют куда больше персонажей и мотивов. Но складывается ощущение, что в России об этой пьесе попросту не знают. Судите сами, мне не удалось найти... Ни единого перевода этой пьесы на русский язык. Ни одного грамотного анализа, даже какой-нибудь захудалой критической статейки и то и не завалялось. В интернете на русском языке про эту пьесу нет практически ничего. Будь это менее знаменитый автор, я бы не удивилась, но по творчеству Виктора Гюго написаны десятки, если не сотни интересных работ, и то, что подобная история осталась незамеченной, как минимум несправедливо. Хотя, возможно, она, как одна из первых работ Виктора Юго, не имеет той литературной ценности, которую несут его поздние произведения, но все равно в контексте личности автора было бы интересно ее изучить. В русской литературе история Педро и Иныш представлена, кажется, вообще только однажды. В 1910 году Татьяна Щепкина-Куперник написала рассказ Инес де Кастро. Вам вряд ли знакомо это имя, но в свое время... «Щепкина Куперник» была весьма заметна в литературе. Да и в личной жизни ее тоже была весьма заметная. Но именно она перевела более 60 книг, в числе которых и работы Шекспира, и Лопе де Вега, и Мольер, и Кэрол. Именно ей, кстати, мы обязаны всеми стихотворными переводами «Алисы в стране чудес». Но рассказ Энез де Кастро в ее исполнении – это очень такая сказочная история. Тем не менее, я оставлю ссылку на него в описании выпуска, чтобы вы могли этот рассказ прочитать. Удивительно, когда этой истории, истории Инеши Педру, пока не добрались толком ни мэтра литературы, ни голливудские киноделы. Хотя, может быть, еще появится тот, кто сможет воплотить любовь Инеши Педру для мировой общественности достаточно ярко. Но к этому моменту вы уже будете знать эту историю. Надеюсь, она вам понравилась. И если да, то мне будет очень приятно, если вы оставите сердечко или отзыв подкасту на той платформе, где его слушаете. Для вас это мелочь, но на самом деле это правда помогает выпускать подкаст чаще. Фактически так вы даете подкасту жизнь. Ну и не пропустите новые выпуски. Дальше у нас будет много интересного. Это был подкаст «Кам Тугезер», и я его ведущая Камила Лысенко. Перед Днем Влюбленных я желаю вам ярких историй со счастливым концом. Таких, знаете, чтобы по ним однажды написали настолько хорошую книгу, чтобы я потом рассказала о вас в подкасте. Ну а пока все дополнительные материалы по этому выпуску вы можете найти в телеграм-канале, а в следующем выпуске будет еще одна дико интересная книга. Но об этом поговорим потом. До встречи!